Друзья, рад приветствовать вас и сегодня я хочу с вами поговорить о кошельке Pioneer, как ним пользоваться, какой минимальный вывод, как выводить и добавлять счета. Добро пожаловать на канал Эксперт с вами Владимир. эти друзья. Первое, что я вам хочу сказать, минимальный вывод для стран СНГ это 50 долларов, то есть от 50 долларов. То есть стандартное значение вывода это минимальный порог 50 долларов, максимальный порог это 110 тысяч долларов в месяц. Все, по настройкам вы дальше можете ознакомиться. Как выводить и добавлять платежи, давайте мы с вами посмотрим. Входим в наш кошелек, у нас есть два пути перевода, это через счет и через действие. Нажимаем через действие, видим здесь вывести на банковский счет, все. Нажимаем, выбираем наш баланс, который будем выводить, добавить счет. Здесь прогружается информация то есть добавленного счета. Если вы его не добавляли ранее, вам нужно вот банковские счета для вывода, либо же банковские счета получателя. Для вывода у меня нету счета, я не добавлял, а вот как банковские счета получателя, вот у меня счет добавлен. Я просто нажимаю на этот счет, сделать платеж. Дожидаемся, выбираем баланс, опять же, с какого это будет баланс, и указываем сумму. Там, допустим, вся сумма комиссия будет здесь видна. 2,40 доллара. Все, то есть 117,6 мы получим на счет. Здесь указываем там, за какие услуги, нажимаем обзор. Вот и заплатить, то есть нажимаем заплатить и у вас будет верификация, то есть придет смс, если вы делали двухфакторную идентификацию, на номер телефона придет смс, код шестизначный, который вам нужно ввести и все этот платеж поступит в течение дня, даже в течение пары часов, не больше. Все, то же самое у нас делается через счет, то есть мы брали действия, здесь вывод средств, добавить банковский счет, абсолютно тот же самый путь. Ничего не меняется, это через приложение точно И опять же банковский счет получателя. То же самое То же самое направление Сделать платеж, выбираем баланс Карта уже выбрана, сумма опять Пишем 120 Все та же комиссия и все Те же самые действия, нажимаем заплатить Все и здесь Опять же придет вам код на номер телефона Который закреплен за вашим кошельком Все, вот так вот это и работает Ничего сложного нет, пользуйтесь что касаемо счетов здесь через браузер точно также нажимаем на вывод на банковский счет все в принципе то же самое действует у нас высветится то же самое меню, добавить способ оплаты то есть счета нажимаем и у нас предоставляется выбор точно также через приложение как и было либо же отправляем на счет свой либо же отправляем на банковский счет получателя вот прогружается данное меню Точно так же выбираем на банковский счет получателя. Не имеет значения, какой вы добавите, свой или же другого человека. Вот выбираем в юанях, чтобы было. Опять же оплатить на счет. Прогружается следующее меню. Мы, опять же, выбираем на счет, с которого хотим списать деньги. Карта уже прикреплена, которая нам необходима. Указываем необходимую сумму. Нам сразу же показывается, сколько поступит на счет, какой процент. Все. Здесь в идентификаторе пишем, за что, про что. То, что ну я в данный момент пишу за рекламу на YouTube-канале не буду даже указывать какой просто за рекламу на youtube канале и после этого можно дальше переходить в следующее меню создавать платеж я сейчас выполню его полностью как в принципе он должен быть вот включил свой телефон нажму отправить получу код тот который должен быть закреплен с двухфакторной аутентификацией. вот введу данный код и отправлю платеж и буквально вот которое время мы сейчас видим я получил платеж вот в 1705 и можете судить на момент видео я а, пока монтировал мне уже деньги поступили поэтому тут максимум около часа кладу все наш платеж создан нам осталось ждать то есть перейдем в главное меню сами посмотрим то что деньги списались они в обработке и вы можете их ожидать если же это не выходные, то есть банк работает нормально, вы в течение часа-двух получите 100%. Так вот, друзья, вот и все. Не забываем то, что вы можете точно также же получить 25 долларов за регистрацию. Перейдете по ссылке в описании, закрепленном комментарии скачаете данный продукт, если это приложение, либо же перейдете, зарегистрируетесь на сайте через браузер и после того, как вы сделаете первые платежи, вы получите 25 долларов, точно так же, как и я, поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик оставляйте ваше мнение в комментариях дальше больше, скоро увидимся!